Медиагруппа «Авангард» приглашает к сотрудничеству. BeastJournal – информационная безопасность банков, генеральный инфопартнер 12-го Уральского форума. К мероприятию готовится очередной номер журнала. Среди тем 36-го выпуска. История и будущее финансовой сферы, новости регуляторики, борьба с и утечками данных, безопасность биометрии, а также новейшие технологии и решения в области информационной безопасности. Успейте разместить свой материал в новом номере. BISTV это интернет-телеканал об информационной безопасности и цифровых технологиях. В эфире канала ежедневно выходят новые сюжеты, репортажи и обзоры мероприятий, интервью с ведущими экспертами рынка и аналитические ток-шоу. Найди свой формат и покажи себя на БИСТВ. Портал IB Bank крупнейший источник оперативной информации в сфере информационной безопасности. На портале постоянно публикуются новости, обзоры конференций, аналитика, комментарии экспертов и полезные советы. Заявите о себе всей отрасли на IB Bank. Узнайте о всех возможностях.